А зайка купил себе виллу на Мальдивах, а заработал на нее с помощью hype-world.ru. Повторяю, hype-world.ru. Узнай, как заработать на виллу на Мальдивах.